Вечер. Давно мы не делали обзоров. Сегодня мы рассмотрим нож производства Кизлярского завода, купленный нами в интернет-магазине Кизляр Supreme. Вот коробочка такая. Этот нож пришел. Нож называется Агрессор серии тактикал эшелон серия для э, спецподразделений охотников, рыбаков любителей активного отдыха что представляет из себя этот нож до того как мы откроем я скажу что в посылке вместе с ножом из магазина пришли вот такие подарки они идут в комплекте с ножом вот такой на шейный чехол для телефона или там радиоприемник, для радиостанции, все что сюда. Вот так вот можно положить. Вот оно такое резиновое. Вот. Тут вот карабинчик отстегивающийся. Можно еще фонарик, например, прицепить или еще что-нибудь. Или вот такой нож. Нож в подарки не шел, он у нас был. Но вот этот земляк симпатичный очень к этому ножу подошел. Нож один. 1 у нас. Вот. вот с таким темлячком. Темляк был в подарок с этим ножом. Что лежит в коробке? Коробка красиво оформлена, в подарочном исполнении. черная матовая. Непосредственно сам нож, силикагель и международный гарантийный талон. Производитель дает. Международную гарантию Пожизненную Причем на появление дефектов То есть на заводской брак Вот непосредственно сам нож Нож идет В таком классном плотном чехле Из кордуры Причем сразу обращу внимание Чехол имеет крепление По стандарту Молли его можно закрепить на любую амуницию то есть это скажем разгрузка или рюкзак с таким крепежом вот. тоже тут шнуровка вот. сам нож хорошо плотно сидит там внутри стоит пластиковый ножный внутри Кордуры. Сам нож Нож, когда держишь в руках Оставляет впечатление Очень надежной Такой монолитной вещи Толщина лезвия 4,7 мм Толщина обуха в самой толстой части Длина лезвия 15 сантиметров. Общая длина ножа 28 сантиметров. покрыт черным матовым материалом сталь d2 жесткость 61-65 единиц форма ножа имеет так называемую форму танта то есть вот такой дополнительный рубящий срез много таких вот скосов интересная форма лезвия имеет такой вот упор под пальцевую выемку и непосредственно сам металлический упор сидит в руке плотно и на торце имеет также металлический вот такой для темляка наконечник то есть э, рукояткой можно наносить удары раздробляющие удары то есть классический нож тактического применения материал рукоятки пластик сейчас я скажу как он называется подсмотрю так как я не помню материал рукоятки называется Катон или Крейтон она разборная то есть вот такие под шестигранник здесь винты эти две пластины пластиковые можно снять, ну, если разобьются для замены и так далее. Вот вот такой красивый, я думаю, качественный и крепкий нож. Вот для сравнения я положу рядом Рито один тоже представитель классических ножей, городских ножей. Вот так они вот рядом выглядят. Вот по толщине. На этом обзор заканчиваю. Спасибо!